Итак, у нас 10 декабря 2020 года, пять дней до запуска проекта Дези. Меня зовут Илья Манин, я вещаю из города Паттайя, из Таиланда. Я рад вас всех приветствовать. И мы начинаем нашу встречу касательно проекта «Дэзи», потому что это именно проект, это не компания. Здесь у нас нет генеральных директоров, здесь нет никого, кто мог бы вас и нас с вами обмануть, Здесь нет никого, кто мог нас с вами быть терминировать, и именно этим привлекает Дези внимание всех топовых лидеров по всему миру. И поэтому для меня большая честь вам представить концепцию Дези на русском языке, равно как и маркетинг Дези, который... Очень многих интересует, потому что очень много э, лидеров и сетевиков сейчас заходит в этот проект, вот для того, чтобы еще до запуска вы поняли, как здесь зарабатываются деньги э, и э, правильно э, передали бы информацию своим структурам. Э, мы делаем запись этой встречи, э, даже я бы сказал двойную запись, поэтому если кто-то сегодня не смог попасть на эту встречу, да, то обязательно смогут потом послушать э, в записи. Итак, поехали. DESY – децентрализованная система искусственного интеллекта. Да? То есть так это расшифровывается. Вообще DESY изначально означает «маргаритка». Это название цветочка, название цветка. Сразу же начинаю с предупреждения о рисках, либо с дисклеймера. И всех прошу доносить информацию правильно, что не является инвестиционным проектом, здесь нет инвестиций в трейдинг, здесь нет никаких фиксированных процентов, которые, может быть, в других в хайповых проектах присутствуют. Дейзи это краудфандинговая платформа, через которую мы с вами можем вкладывать деньги в развитие суперинтеллекта, новые технологии и в партнерстве с компанией Endotech из Израиля. Два дня назад да, мы проводили встречу с руководством компании Endotech, я думаю, что многие из вас на этой встрече были, и вы поняли примерно, во что, собственно, краудфандинг у нас будет происходить, что такое суперинтеллект, и, конечно же, прикольно находиться на стыке нескольких трендов. Во-первых, это тренд, собственно говоря, искусственного интеллекта, сейчас многие об этом говорят, во-вторых, это тренд, смарт-контрактов, в-третьих, это тренд краудфандинга, сетевого бизнеса, и все это смешалось у нас воедино, и поэтому можно смело сказать, что Дези – это прорывная модель, прорывной бизнес, и Дези для индустрии сетевого бизнеса делает, наверное, что-то сравнимое с тем, что в свое время Amazon сделал для индустрии электронной коммерции. То есть DAISY – это сдвиг парадигмы, и поэтому очень многие люди по всему миру сейчас заходят на это видение, потому что до сих пор никто не предлагал смарт модель, основанную на смарт-контракте в комбинации с реальным продуктом. У нас намечена первая фаза, на 15 декабря 2020 года, 15-го же числа пройдет огромный-огромный онлайн-семинар на 50 тысяч человек с синхронным переводом на 12 языков, и состоится это где-то в 4 часа в 16 часов по Москве. Более подробно будет анонс в ближайшее время. Обязательно приходите, это будет... Бомбезное такое мероприятие, потому что я думаю, что побьются все рекорды, особенно сейчас в эпоху ковида, сейчас мы все в онлайне работаем, вот, я думаю, что удастся побить рекорды, особенно на предзапуске того или другого MLM-проекта. Да. Ожидается много тысяч человек со всего мира, из Азии, из Европы, из Африки, из Латинской Америки, из стран СНГ, и, конечно же, это событие будет феерическое. Итак, это новая категория финансового бизнеса, сочетание краудфандинга на смарт-контракте с прозрачным трейдингом на искусственном интеллекте. Это то, что сейчас уже есть. Эта система трейдинга работает три года. И два дня назад у нас представители эндотек, доктор Анна Бекер и Дмитрий Гущин рассказывали о том, как это все работает. И я лично тестирую на своих счетах на Binance эту систему с марта месяца на нескольких счетах и на всех абсолютно счетах у меня есть положительные результаты. Где-то это 60%, где-то 80%, где-то 200%, но еще нигде не прошел один год. Значит, За э, нашим генеральным партнером из Израиля стоит э, доктор Анна Бекер. Вы можете проверить ее страницу в LinkedIn. Вы знаете, что для людей бизнеса, для деловых людей очень важно иметь профиль в LinkedIn. Там можно посмотреть ее биографию, ее послужной список и э, проверить э, э, некоторые, скажем так, связи ее, деловые связи и почитать отзывы да, других людей о предпринимательских способностях Анны. Я не буду сейчас подробно рассказывать о том, кто такая доктор Анна, тем более два дня назад она сама о себе рассказала. Да, Но здесь на слайде указаны основные какие-то моменты из ее биографии. В частности, она говорила про это. Она в 20 лет решила нерешаемое математическое уравнение, которое не, могло, не могли решить ведущие ученые в течение 30 лет. Да? И об этом уравнении есть ссылка. Справа она в Википедии помещена, если вы на английском можете читать, можете почитать, ознакомиться. Да? В 2011 году компания под руководством Анны Бекер под названием Strategy Runner была продана за сумму 3,75 миллиона долларов крупнейшему брокеру на тот момент MF Global. На эту тему есть тоже статья. Ну и плюс еще один такой примечательный момент, который, кстати говоря, помогает привлекать институциональных инвесторов. Компания Endotec – это 2017 год. Анна Бекер стала членом, Комитета по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках. И общаясь с Анной последние несколько месяцев, я все больше и больше убеждаюсь, что это профессионал с большой буквы, она не является маркетологом, она не говорит какие-то лишние слова, не дает никаких лишних обещаний и наоборот старается очень реалистично показывать те достижения, которые есть у нее и те продукты, которые на сегодняшний день есть у компании Endotech. Команда докторов по искусственному интеллекту под управлением Анны разработала более 20 торговых систем, которые успешно используются инвестиционными компаниями в США, Европе и Азии. Да, чтобы вы понимали, мы э, запартнерились с компанией, которая разрабатывает в течение многих лет алгоритмические решения для хедж-фондов, для инвестиционных банков. И это, по сути дела, компания, которая ничего не имеет общего с индустрией MLM, Мало работала с розничными инвесторами, но при этом Анна всегда замечала, что в этой индустрии финансовой царит несправедливая ситуация. Да? Люди, у кого много денег, зарабатывают еще больше, а у кого мало денег, попадают в разного рода скамы. И я думаю, что вы со мной согласитесь, да? сейчас на рынке МЛМ огромное количество всяких разных пирамид, либо скрытых пирамид либо хайпов, и не знающие, не понимающие, как устроен финансовый рынок сетевики, партнеры очень часто попадаются в эти ловушки и теряют свои кровно заработанные средства. Здесь же ситуация такая, что деньги будут идти под управление Анны, под профессиональное управление Анны, это будет абсолютно прозрачный процесс, и эта система управления она будет проходить аудит от одной из топовых аудиторских мировых э, компаний. Сама компания Endotech основана в 2012 году. Э, и с 2017 -го года Анна вместе со своей командой вышла на рынок криптотрейдинга с использованием технологий искусственного интеллекта. Есть трехлетняя статистика на сайте endotech.io. Вы видите на, на слайде сайт компании Endotech, можете туда зайти вы можете ознакомиться с результатами и даже со статистикой различных торговых стратегий. Я сейчас об этом не буду говорить, не буду на это тратить время. Опять-таки, два дня назад у нас подробно Дмитрий рассказывал, показывал прямо по сайту Эдотека, да, как это все работает. Вот это пример институционального клиента. входа от 125 тысяч долларов, минимум 1 миллион долларов нужно вложить, чтобы вы понимали вот тот уровень, тот порог входа, который существует для некоторых типов стратегий. Мы же с вами можем через Desi присоединиться, прикоснуться э, к этой системе, всего лишь начиная от 100 э, долларов. Это еще один бот. Здесь видно, да, что с, 12, с 1 декабря 2019 года по 9 ноября, то есть считайте, что за период около одного года, заработано 330 1%. Это один из ботов. Это один из ботов. Это не является какой-то гарантией. Это не значит, что так произойдет обязательно и в будущем, но тем не менее. А вот следующий скрин, он вообще с ног сшибательный, потому что недавно компания внедрила алгоритмические решения стратегии с использованием плеча. И этот бот, он работал с плечом X10 на Binance и заработал астрономические буквально прибыли владельцам аккаунтов за очень короткий срок. Мы видим, да, что с 1 сентября по 9 ноября, то есть за период 2 месяца, заработано 297%. Это на самом деле очень круто. Да, я, использовал, я использовал похожий бот, на самом деле здесь неправильно написано, это бот Bitcoin X10, а не эфир. А я как раз лично в своем аккаунте тестировал эфиры тоже там из 4000 долларов мне удалось за 20 дней за счет одной крутой сделки, за счет роста, огромного роста эфира, в сочетании с, с плечом заработать из 4 тысяч я доходил до 12 тысяч. То есть я такого никогда за свою карьеру в крипто-мире да, не видел. Это все было прямо на моем счету и до сих пор, собственно говоря, есть. Да, сейчас небольшая там просадочка, вот, и дальше надеюсь на то, что опять будут успешные сделки. Итак, эндотек это реальный действующий бизнес в сфере финтех. Капитализация на декабрь 2020 года, вот сейчас предзапуске DESY, это 100 миллионов долларов. Капитал под управлением только от розничных инвесторов, это 10 миллионов долларов, плюс есть еще институциональные инвесторы. И это тот стартовый пункт, с которого мы начинаем. И дальше, благодаря DESY, конечно же, и капитализация, и капитал под управлением будет очень-очень стремительно расти. А вот это та технология, в которую мы, собственно, делаем краудфандинг. Это технология DAISY AI. AI – это значит, а значит искусственный интеллект. И у нас есть две DAISY, да, чтобы вы понимали. Первая DAISY – это сама эта технология суперинтеллекта. А вторая DAISY – это вот система краудфандинговая на смарт-контракте, маркетинговая система Desi. То есть есть две DAISY, одинаковое название, но это абсолютно, скажем так, разные, ну, разные смыслы в этого все заложено, да. Технология на разработку и тестирование которой требуется 10 миллионов долларов. да, Анна скоро предоставит отчет, на что эти 10 миллионов требуются, более подробно, то есть это зарплата, это сервера это будет полтора года развиваться эта система, и Анна, как ученый, будет руководить группой экспертов мировых и разрабатывать эту систему. Она про это говорила два дня назад. Если что, вы можете в записи переслушать непосредственно из уст Анны, что же это такое. И для чего это нужно нам? Во-первых, для того, чтобы заработать какую-то денежку на потенциальном росте акций в будущем, да, потому что все люди, кто приобретают пакеты, получат в будущем акции компании Endotec, это раз. И два, для того, чтобы мы с вами получили более, скажем так, более, более прибыльные, более крутые результаты от торговой системы, системы Endotech. То есть Endotech при помощи этой новой системы сможет увеличить ту доходность, которая есть сегодня в текущей системе, да, еще на несколько порядков и мы с вами будем по сути дела иметь практически эксклюзивный доступ как розничные инвесторы и это уже наверное через полтора года у нас случится и э, мы все предвкушаем что доходность от э, трейдинга вырастет система краудфандинга как я уже сказал э, нужно привлечь 10 миллионов долларов но это не 10 миллионов долларов в пакетах а это 10 миллионов заработанных на верхнем аккаунте матричные системы э, и Uh, этот верхний аккаунт он uh, отдан специально под краудфандинг, он будет генерировать определенную прибыль uh, от маркетинга. И в кабинетах все будут видеть индикатор, который будет показывать, сколько уже заработано. То есть, например, 500 тысяч, 700 тысяч, когда доходит до 10 миллионов, значит, таргет уже закрыт. И значит, что uh, компания Endotech через систему дези uh, привлекла необходимую для разработки uh, этого суперинтеллекта сумму и плюс помимо этого нам нужно нам нужно через продажу краудфандинговых пакетов собрать 500 миллионов долларов под управлением опять-таки Анны под управлением компании Endotech это тоже часть краудфандинга, краудфандинга да вот эти вот полмиллиарда они нужны для чего для того чтобы максимально дать нагрузку торговым системам сегодняшним и для того чтобы брать данные из живого рынка чтобы максимально эффективную систему нового поколения разработать. Вот эти два таргета, когда будут достигнуты, тогда краудфандинг, фаза номер один закончится, начнется фаза номер два, средства, которые в фазе номер один накопятся, они планомерно будут переходить в хедж-фонд. Об этом я еще скажу в ходе презентации. И потом компания Datec планирует проводить IPO. Скорее всего, это будет в. В середине 2022 года. Потенциально это может быть на австралийской бирже, но это еще не обязательно. И 10% всех акций компании Endotech будет раздавать как раз участникам системы DAZI. 5% всем участникам, кто э, покупает пакеты. Еще 5% тем лидерам, которые выполнили условия быстрого старта. Дорожная карта. Начинаем с 2012 года основания компании Endotech. 2017 год внедрение криптовалютного трейдинга. 18 год начало коммерческого использования криптотрейдинга на искусственном интеллекте первые клиенты появились у компании Endotech. Ноябрь э, или декабрь 2020 года капитализация компании 100 миллионов. Декабрь запуск фазы 1 DAISY и э, партнерство Endoteca да, с системой DAISY. 21 год это финансирование, привлечение 10 миллионов э, на разработки технологии DAISY AI э, и достижение полмиллиарда под управлением в условном таком фонде Daisy Fund. Да, напоминаю еще раз вам, что юридически это не инвестиции в трейдинг, это часть краудфандинга. Вот этот Daisy Fund, он по сути является краудфандинговым фондом, и эти деньги там используются как результат краудфандинга для того, чтобы разрабатывать наиболее эффективную систему. 22. Завершение разработки э, суперинтеллекта и IPO компании Endotech. Ну и далее, а, выход на а, новые рынки, такие как Форекс, это 22 тоже год. Привлечение еще дополнительно 1 миллиарда под управлением. А, и последний пункт, это 23 год, это выход на фондовый рынок. Да, то есть, когда будет запущен хедж-фонд, тогда уже можно будет а, а, использовать торговые системы Анны. Вот, двигаемся дальше. Смарт-контракт на троне. Трон это, как вы знаете, одна из топовых криптовалют, она в CoinMarket, маркете по-моему, на 16 позиции сейчас находится. И почему смарт-контракт разрабатывается на Троне? Потому что Трон позволяет масштабировать систему, то есть очень много участников можно привлечь, и блокчейн нормально будет на это реагировать. Потом в Троне очень низкие комиссии, потому что... Каждый раз, когда здесь будут продаваться пакеты, покупаться пакеты и выплачиваться комиссии партнерам, на это требуется определенный газ, определенные комиссии, и в Троне они гораздо ниже, чем, чем в том же эфире. Поэтому сейчас это определенный тренд, смарт-контракты на Троне. Смарт-контракт чем хорош, тем, что он позволяет полностью автоматизировать отношения между партнерами, клиентами, фондом, позволяет масштабировать сети краудфандинг, имея минимальные расходы на комиссии сети является гарантом прозрачности системы. Здесь невозможно, как я уже говорил, никого терминировать, невозможно э, украсть комиссии у кого-то, это часто бывает в MLM, да, невозможно зажать здесь деньги, невозможно задержать выплаты, потому что выплаты проходят децентрализованно и мгновенно. Именно поэтому сейчас смарт-контракты э, по всему миру набирают обороты, но единственная проблема, то что до сих пор все проекты на смарт-контрактах не. Э, предлагали никакого реального продукта. То есть это были просто такие кассы взаимопомощи, такие системы своего рода МММ на блокчейне. Да? И люди просто платили деньги, получали деньги и играли в эти игры. Значит, Dezzy впервые совместила смарт-контракт с реальным продуктом, о котором как раз я уже только, только что и рассказал. Да? Краудфандинговая возможность. Я уже перехожу непосредственно к продукту минимальный вход это 100 долларов первый вход 100 долларов он дает возможность входа в матрицу и после этого вы уже видите в кабинете вашу структуру вы видите как та часть которая ушла в трейдинг как она работает какую какой потенциальный доход она приносит и далее после этого у вас есть возможность приобретать также новые пакеты вот здесь обратите внимание вот эти вот пакеты их приобретают партнеры на один аккаунт, то есть здесь не несколько аккаунтов, вы зашли в структуру со 100 долларами, после этого вы можете покупать пакеты за 200, за 400, за 800, за 1600, за 3200 и так далее. Видим, да, что следующий, каждый следующий пакет в два раза больше, чем предыдущий. Суммарно, если приобрести все 10 пакетов, это будет стоить 102 тысячи 300 долларов. И есть большое количество партнеров, кто в первый день намерен приобрести все 10 пакетов. И обращаю ваше внимание на то, что нельзя купить, например, сразу же 9 или 10 пакет. Нужно все пакеты купить от маленького до большого. Каждый раз, когда покупаются пакеты, естественно, выплачиваются комиссии. Поэтому если у вас кто-то в структуре покупает 10 пакетов, это значит, что 10 раз вы получаете комиссии с этих проплат. Это очень важно. И все эти проплаты, все эти пакеты покупаются на один аккаунт. То есть нет такого, что каждый пакет покупается на новый аккаунт, а такого здесь нет. И видно, что с 1 по 7 пакет 50% от стоимости пакета идет в трейдинг, идет в трейдинг а 50% идет в маркетинг. И что самое важное, поскольку это краудфандинг, то в каждый пакет входят доли. Когда краудфандинг закончится, вот эти доли, они будут конвертированы в акции компании Endotech, Каждому партнеру нужно будет пройти верификацию, кто хочет акции получить, и э, будет акционирование. Э, и э, после этого уже акции можно будет либо продать э, назад компании Endotech. вероятно, да, такая опция будет, либо оставить себе, получать дивиденды потенциально, либо дождаться IPO, и после IPO на открытом ликвидном рынке их можно тоже будет продать. И вот только с этой части, в принципе, каждый партнер при удачном стечении обстоятельств, если трейдинг и в следующем году будет такой же успешный, как в последние три года, можно будет заработать ну, значительную прибыль. А пакет 8, 9, 10, здесь идет распределение не 50 на 50, а 70 на 30. То есть мы видим, да, что в трейдинг идет 70%, а в маркетинг идет 30. Таким образом, у партнеров у кого бюджет больше чем 10 чем 20 тысяч долларов есть стимул покупать более высокие пакеты потому что более выгодная ситуация создается вот на той части которая идет в трейдинг здесь я думаю все понятно давайте двигаться дальше значит мы поняли что есть 10 пакетов с 1 по 7 распределение 50 на 50 с 8 по 10 распределение 70 на 30 каждый партнер заходит кто заходит в бизнес-дези, попадает в матрицу, это форсированная матрица. Сразу же сделаю оговорку, что форсированная матрица не имеет ничего общего с делящимися матрицами или со столами, как их называют, которые работают по принципу заполнения матрицы, потом перехода в другую матрицу. Здесь совершенно другая система. Слово «матрица» такое же используется, но маркетинг абсолютно иначе работает. «Форсированная матрица» означает, что партнер, которого вы размещаете в своей структуре, автоматически будет размещен в первое свободное место сверху вниз, слева направо. И вот здесь видно, как это работает. Первый сценарий без переливов. Если вы приглашаете трех человек, вот они встают под вами раз, два, три, ну здесь по цифрами два, три, четыре, да. Следующий человек встанет сюда, потом сюда, сюда сюда, сюда, сюда. То есть, видим, да, здесь слева направо идет размещение, но при этом оно еще и сбалансировано. Соответственно, 14-й участник, он станет под 5-го, он уже встанет в третий уровень. И таким образом, система, она будет заполнять все дырки в этой матрице. Э, и э, если вы активно приглашаете партнеров, то у вас матрица будет хорошо заполняться. Второй сценарий с переливами просто показывает, что здесь возможны переливы. Они не обязательно у всех есть. И э, люди, у кого лидерская позиция в сетевом бизнесе не сильно на самом деле торгуются и просят переливов от спонсоров, а скорее сами создают перелив в своей структуре. Да, вот это настоящая лидерская позиция. Переливы возможны, здесь показаны варианты переливов, они могут быть самые разные, но в любом случае переливы работают по тому принципу, что заполняется первая свободная ячейка, первая свободная позиция сверху вниз, слева направо. И часто мне задают вопрос, окей, okay, хорошо, матрица понятна, переливы понятны, а что вообще здесь обычный участник может получить, если он никого не приглашает? Я поэтому специально подготовил данный слайд и покажу вам три варианта пассивного дохода в системе DAISY. Так, первый вариант это владение акциями, это потенциальный доход от продажи акции Endotech или получение дивидендов в будущем. Об этом я уже сказал. Эта история не быстрая, не будет здесь ежедневного ежемесячного дохода, там первый может быть год или полтора, но вот по истечении этого срока в один год или в полтора, может быть, года, человек сможет какой-то доход здесь получить. Да? Опять-таки при условии, что капитализация компании DOTEC будет расти, а это зависит напрямую от того, насколько успешные торговые стратегии будут в 2021 году, да, в который мы сейчас заходим. Второе ⁇ это вознаграждение от трейдинга. Опять-таки, часть денег, либо 50, либо 70% от вашего пакета идет в трейдинг, и э, там может генерироваться прибыль. Она может генерироваться, сразу делаю оговорку, может и не генерироваться. Да? То есть, возможно, какой-то э, э, минус в, в этой торговле. Да? Например, в, каком, в течение какого-то периода, одного, например, или двух месяцев, мы можем наблюдать просадку 5%, 7%. Это нормально, потому что... Э, Торговая стратегия Endotech – это не, трейдинг, не столько трейдинг, сколько инвестиции в трейдинг. А Инвестиции всегда предполагают среднесрочный подход или долгосрочный. И всех клиентов здесь нужно ориентировать хотя бы на полгода, на один год. Да? То есть, по истечении года здесь прибыль какая-то ожидается. Но если рассматривать период там, одну неделю или один месяц, то совершенно не обязательно, что эта прибыль будет начислена. Прибыль начисляется только тогда, когда закрываются успешно позиции, на рынках здесь в основном торгуется USDT, Bitcoin, USDT к эфиру. И это вторая, второй тип пассивного дохода от, в системе DESI. Даже если вы никого не приглашаете, за счет первого варианта пассивного дохода, за счет второго вы можете как минимум окупить свой пакет и как максимум сделать достаточно хорошую прибыль, заработать какие-то иксы. Потенциально, да? И номер три это потенциальные переливы в матрице. Матрица так устроена, что первые два уровня не требуют квалификации. Если к вам э, по счастливому стечению обстоятельств пришли партнеры в э, ваш первый э, уровень и ваш во второй уровень, э, то вы можете максимально заработать 48% от вложенных в краудфандинг средств. Да? И такие партнеры, естественно, будут. И активные очень лидеры здесь, особенно в начальном этапе, заходят, которые будут сотни людей приглашать к себе в первую линию. И таким образом вы можете и с этого третьей части зарабатывать какую-то денежку. Это может быть максимально 48%, может быть 4%, 8%, 12%. Все будет зависеть от того, Насколько активно э, под вас будут заходить люди, э, переливы от вышестоящих спонсоров. Да? То есть это от, отнюдь не гарантия, но это может случиться. Вот это три типа пассивного дохода в системе Дэзи. Опять-таки, никаких гарантий здесь нет, никаких фиксированных процентов здесь нет. То есть это долгосрочная система, долгосрочная идея. Но что самое важное, то что здесь никто не должен пострадать. Как минимум все должны вернуть свои деньги при удачной торговле эндотека трехлетняя статистика очень положительная. Если дальше все так же будет, то мы ожидаем, что как минимум никто здесь не будет в минусе. И это очень-очень важно, потому что до сих пор все, что было на рынке, работало с точностью до наоборот. То есть те люди, кто продвигали бизнес, зарабатывали, а обычные инвесторы, особенно которые заходили не в самом начале, в основном теряли деньги, да, потому что рынок очень жестко работает и очень тяжело найти какую-то реальную торговую систему. И я сейчас перехожу к маркетингу, потому что э, очень многие спрашивают, как же здесь можно заработать, как конкретно. Я не буду совсем подробно рассказывать. Тема наша сегодняшняя – это не школа по маркетингу, но я пройдусь по основным моментам, покажу, как здесь можно заработать. Маркетинг э, этот нужно, наверное, пару раз переслушать, чтобы понять, как это все работает. Может быть, сходу вы не все поймете, но реально он очень-очень денежный и он логично выстроенный. Итак, есть доход на входе и есть доход от выводимой прибыли. То есть на входе – это когда… Продаются пакеты, и с этого выплачиваются комиссии. А от выводимой прибыли – это когда клиенты в вашей структуре зарабатывают деньги от торговли, от трейдинга, и выводят вознаграждение, вы будете получать резидуальный процент. Вот на выходе – это линейный маркетинг, это линейка, на входе – это матричный. То есть сам маркетинг системы DAISY – это гибрид, матрицы и линейки. И вот эта таблица – это, в принципе, основная таблица по матричному бонусу. Видно, что матрица 3 на 10. 3 на 10 это означает, что в первом уровне у вас 3 участника, дальше под каждым из них тоже по 3, получается во втором уровне 9, потом 27, 81 и в итоге в сумме будет 50 а, прошу прощения в сумме будет 88 тысяч500 это в случае если вся матрица гармонично заполнить конечно такого не будет будет какие-то дырки какие-то веточки более активно пойдут какие-то менее активно но смысл в том что потенциально потенциально да может быть вот э, около 89 88 тысяч 500 участников этой матрицы это достаточно много и я напоминаю что все эти участники они могут покупать пакеты не один раз а аж 10 раз да с 1 по 10 пакет и максимально максимально да можно заработать здесь вы сами видите 198 миллионов долларов. Это если все эти участники приобретут все 10 пакетов. Что, конечно же, не случится. У нас 9-10 пакеты будут покупать, конечно же, ну... Э процентном соотношении не, не, не так много партнеров, потому что просто эти пакеты стоят дорого. Первый пакет все будут покупать, потому что без него нельзя попасть в систему. Дальше второй, третий, четвертый, пятый тоже очень многие, да, шестого поменьше уже, и восьмой, девятый, десятый еще меньше людей будут здесь приобретать, да, но ну, в силу того, что просто дорого эти пакеты стоят, для кого-то дорого, да, для кого-то это не так дорого. Для первых двух уровней, как я уже сказал, не требуется квалификация. Это означает, что даже если вы никого не пригласили, а просто попали в систему и... И ничего здесь вообще не делаете. Вы можете практически в первый час или в первый день получить переливы и заработать с трех участников первого уровня, с девяти участников второго уровня. Например, если они берут первый пакет, и вы взяли первый пакет, да, заработать 4%, это 4 доллара, умножаем на 3,12, 9 умножаем на 4 доллара, 36. То есть в сумме 48 долларов, столько с первого пакета, получается... По сути, вы практически половину своих вложений можете потенциально вернуть, если у вас эти переливы есть. Опять-таки, я не настраиваю никого на переливы. Хорошо, если они есть, но если их нет, ничего страшного. Вы можете сами создавать эти переливы вашим партнерам, активно здесь спонсировать людей. Далее, начиная с третьего уровня, появляется квалификация. То есть, если вы никого не приглашаете, то вы зарабатываете только с первого и со второго уровня. С третьего вы уже не сможете зарабатывать. Чтобы зарабатывать с третьего, вам нужно три человека пригласить, и нужно, чтобы они лично сделали закупки на 1000 долларов минимум. С четвертого уровня нужно, чтобы 6 человек вы пригласили, и люди минимум на 2000 тысячи сделали закупки и так далее. И максимальная квалификация на 10 уровней предполагает, что вы пригласили 24 человека, и они сделали закупки суммарно на 128 тысяч долларов. Нету никаких здесь временных рамок, это может произойти накопительно за 2 месяца, за 3, за 4, но есть бонус быстрого старта, о котором я еще скажу, который является очень сильным стимулом для лидеров, чтобы сделать квалификацию на 10 уровней в течение первых 30 дней далее здесь видно что с 1 по седьмой пакет выплачивается всего 34 процента и 2 уровень 4 процента от стоимости пакета то есть если пакет 100 долларов то 4 доллара да есть пакет 200 долларов то 8 долларов так далее с 3 по 8 уровень 3 процента 9 10 4 процента вот здесь основные деньги конечно потому что это глубина Uh, и это ширина, и uh, процент опять-таки вырос в конце, мы видим, да, он стал побольше. И, конечно же, вот здесь, вот здесь, вот основные деньги для лидеров, кто квалифицирован на 9-10 уровень. А с пакетов 8, 9, 10 выплачивается в два раза меньше денег. По той причине, то есть 17% в матрицу, по той простой причине, напоминаю, да, что с больших пакетов 70% идет в трейдинг и 30% только идет в маркетинг. То есть физически денег в маркетинг уходит больше, меньше, поэтому и выплата по матричному бонусу меньше. Зато все остальные бонусы выплачивают ровно столько, сколько и с маленьких пакетов. Здесь думаю, что все понятно. Двигаюсь дальше. Далее показано, да, что если вы приобрели первый пакет, то вы получаете э, комиссии с первого-второго уровня. Вот здесь вот на примере показано, да, что вы и на третий уровень квалифицированы, да, видите, стоит галочка, а вот на четвертый вы уже не квалифицированы. Вот так это может выглядеть. И э, у каждого в кабинете будет такой индикатор, будет видно, на какое количество уровней вы квалифицированы. И э, подсказка, сколько нужно человек привести в бизнес и с какой объем продаж, какой объем они должны закупить лично пакетов для того, чтобы закрыть ту или другую квалификацию. И далее система так работает, что если вы купили только первый пакет и не купили второй, то вы будете зарабатывать по матрице только с первых пакетов. Таким образом, если вы сами зашли на 100 долларов, у вас только идут продажи второго пакета за 200 долларов, третьего за 400 долларов и так далее, вы вот с этих более высоких пакетов не зарабатываете. То есть система работает таким образом, что вы зарабатываете, вот здесь написано, ваш личный пакет напрямую определяет, с каких пакетов вы зарабатываете по матрице. Купили все 10 пакетов, значит, вы по матрице будете зарабатывать со всех 10 пакетов. Не нужно, конечно же, сразу же бежать и покупать 10 пакетов, если у вас нет для этого средств. Вы можете планомерно повышать ваш уровень по мере того, как структура ваша будет расти, по мере того, как вы можете зарабатывать комиссии со структурой, и с этих же самых комиссий, вам все комиссии будут приходить на кошелек Tron непосредственно мгновенно на ваш личный и оттуда вы можете просто закупать новые пакеты да то есть можно так делать лидерский вход конечно же минимум пакетов 5 такой хороший вход чуть больше чем тысячи долларов да ну 7 пакетов это еще, еще лучше вот кто-то берет сразу же 10 да естественно есть люди кто как инвесторы заходят им интересно чтобы деньги работали в трейдинге вот через этот краудфандинг через систему Дези люди инвестируют достаточно большие средства. И плюс, купив 10 пакетов, вы можете стать VIP-клиентом. Об этом я еще отдельно тоже расскажу, что это такое. Здесь понятно, да, и так, вы если купили первый пакет, вы получаете только с первых пакетов. Чтобы получать со вторых пакетов, вам нужно отпереть вот этот замочек, и таким образом вы начнете получать со второго пакета, отопрете это с третьего пакета и так далее. Здесь показано, как работает, так, прошу прощения, как работает динамическая компрессия. Значит, как она работает. Вот это очень важно, да? Если у вас в глубине прошла продажа, и кто-то зашел на пятый пакет, система будет искать 10 человек сверху которым нужно будет выплатить матричный бонус, потому что он выплачивается на 10 уровней да, по матрице. И, естественно, выплаты будут идти только тем партнерам, у кого лично закуплен этот пятый пакет. И вот система увидит, да, что сначала идет тот, кто купил только первый пакет, пропустит его, потом четвертый пакет пропустят, потом увидит, а вот этот человек, он имеет все пять пакетов, ему выплатят 4%. То есть э, как, будто бы, как будто бы он будет первый, первый спонсор, да, первый уровень оплайна. Этого человека система пропустит следующего, потому что у него только уровень двух пакетов. Этот человек, он лично купил 6 пакетов, ему опять-таки 4% придет, этот человек будет пропущен, здесь будет 3%. Понимаете, да, как это работает? То есть... Вот этому человеку 4, этому 4, этому 3. Дальше Вер будет система дальше искать 3% 3, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, и самые последние два уровня будет по 4%. Так работает динамическая компрессия. Что это означает? По факту это означает, что если у вас более высокий пакет закуплен, то вы будете за счет динамической компрессии э, зарабатывать деньги не только с 10 уровней матрицы, но и с большей глубины, даже с 20 уровня, с 30, с 40, -го, с 50. -го. Потому что за счет динамической компрессии, э, особенно если у вас, закуплен 8 9 10 пакет лично да вы сможете притягивать притягивать как магнит э, комиссии э, с более глубоких уровней да вот эта динамическая компрессия она на самом деле лидерам лидер будет платить огромные деньги огромнейшие средства и это я думаю в первый день прямо после открытия системы лидера оценят и увидят. далее 5 процентов это прямой бонус личных продаж то есть вы э, зашли на любой пакет, даже на самый маленький, на 100 долларов, или на второй пакет, на 200, это не важно. Делайте продажи, у вас человек покупает первый пакет, вы 5% мгновенно в тронах получили, второй пакет 5% получили и так далее. Нету никаких квалификаций на прямой бонус. А вот далее следующий бонус – это матчинг-бонус. Матчинг-бонус – это... 10% с матричного дохода партнера в первой линии. То есть вы пригласили какого-то партнера, он работает, строит структуру, он с матрица получает вот эти 4, 4, 3, 3, 3 процента, и вы с его дохода будете 10% автоматически получать. Также мгновенно да, все выплаты происходят. Но э, здесь есть квалификация. И вы будете получать 10% от э, того уровня э, матричного бонуса который будет соответствовать вашей личной квалификации в Матрице. Да? То есть, если вы квалифицировались, например, на 5 уровней в Матрице, лично вы на 5 уровней Матрицы квалифицированы, то тогда вы будете получать 10% от матричного дохода ваших партнеров первой линии, заработанного с 5 уровней. То есть, если вы кого-то пригласили, и он получил матричный доход, например, с 6 уровня, то эти деньги пройдут мимо вас, потому что ваша личная квалификация в Матрице всего лишь на 5 уровней. Да? Вот здесь это показано. В этом слайде видно, да, что Generation 5, 5 уровней и стоит галочка, да, а на 6 уровень вы пока что не квалифицированы. Стоит вам квалифицироваться на 6, с того момента вы будете получать матчин бонус уже согласно вашему уровню, вашему э, уровню закупки шестого пакета. Бонусы быстрого старта. Вот это вот такая крутецкая тема, потому что она э, стимулирует людей очень быстро, начиная здесь двигаться и строить бизнес, потому что она дает дополнительные такие плюшки, очень ощутимые. Во-первых, самая маленькая плюшка – это то, что если вы за первые 30 дней квалифицируетесь на какой-то уровень с 3 по 9, например, на пятый уровень да, матрица система ровно через 30 дней после вашего захода э, увидит, что вы квалифицируетесь на пятый уровень и даст вам э, бесплатно в качестве вознаграждения 6 уровень, то есть вы начнете получать, как будто бы вы квалифицировались на 6, на 6 уровней матрицы. Здесь, я думаю, все понятно. Да? Если вы на 8 уровней квалифицировались, то вы получите 9. Вы получите 9 в подарок. Так это работает. Первые два, напоминаю, что не требуют квалификации. Но вот если вы на 10 уровней квалифицировались, на 10 уровней, в течение первых 30 дней, то тогда вы выполняете быстрый старт. И этот быстрый старт, он дает вам две Огромные привилегии. Два огромных бонуса. Во-первых, вы получаете доли из э, пула 5% акций. Помимо того, что в любом пакете каждого участника есть какие-то доли, э, даже те люди, кто никого не приглашает, получают эти доли, которые потом будут в акции Эндотека э, конвертироваться. Помимо этого, э, все участники, э, кто выполнил бонус быстрого старта, э, получат. Часть из акций, еще из 5% акций и Итак, Endotech суммарно отдаст 10% партнерам «Дези». И понятно, что вот эта часть, она будет гораздо больше, она в десятки раз больше будет, чем та часть, которая в пакете. да Потому что людей, кто квалифицировался на 10 уровней матрицы в течение 30 дней, их будет не так уж и много. Да? Это, это уже такой лидерская, такая лидерская квалификация. Хотя, еще раз напоминаю вам, да, чтобы это сделать, нужно 24 человека лично пригласить, и чтобы они закупили на 128 тысяч долларов продукта, то есть пакетов. Причем это может быть 2-3 таких сильных инвестора, да, кто большие суммы вкладывает в краудфандинг. А остальные пакеты все могут быть по 100 долларов. То есть могут быть разные комбинации, это абсолютно не важно, какие комбинации, кто сколько пакетов берет. Важно, чтобы выполнились вот эти два условия. Здесь, я думаю, все понятно. И вот эта вот часть, она еще более такая динамичная и моя, наверное, самая любимая фишка в маркетинге. Как только вы закрываете быстрый старт, квалифицируетесь на 10 уровней матрицы, с этого момента вы начинаете получать в режиме реального времени со всех глобальных продаж часть от глобального товарооборота. Как только в какой-то стране, например, в Японии или в Корее или во Вьетнаме или там, не знаю, во Франции, в Германии, в любой стране прошла продажа любого пакета за 100 долларов или 10 пакета за 51 тысячу долларов, 1.1% от, от этой суммы берется, откладывается и делится на количество квалификантов, тех людей, кто квалифицировался на быстрый старт на 10 уровней матрицы в течение 30 дней. То есть вот если вы попадаете в число этих лидеров, то вы тогда начинаете буквально с первой секунды получать бесконечный поток тронов на ваш кошелек с каждой продажи по всему миру, с каждой глобальной продажи. Естественно, это будет очень классный рекрутинговый инструмент, то есть вы сможете просто достать смартфон и показать вот, Ко мне приходят э, троны, э, буквально каждую секунду, каждую минуту, да, где-то в мире кто-то продал пакет, не обязательно в вашей структуре, да, и вы сразу зарабатываете какую-то копеечку с этого. Естественно, это будут небольшие, как каждая выплата будет из себя представлять какую-то маленькую-маленькую денежку, это могут быть копейки, это могут быть центы, но суммарно за сутки будет ощутимая сумма накапливаться, и мы ждем с нетерпением запуска DESI для того, чтобы все увидели сами, э, какой потенциал в себе несет этот бонус быстрого старта. Двигаемся дальше. Здесь я уже объяснил по поводу этого, да, 5% акций будет после окончания краудфандинга поделено среди лидеров, кто тоже быстрый старт выполнил. И эти акции, как я уже сказал, либо можно будет продать после IPO, либо оставить для получения, потенциального получения дивидендов. Далее идет самый лидерский Самый серьезный такой бонус, самый сложный для выполнения, но самый денежный – это инфинити бонус. Это бонус инфинити с продаж. И есть еще бонус инфинити резидуальный с прибыли, который выводят ваши клиенты. Да? О нем я тоже расскажу э, чуть позже. Итак, что такое бонус инфинити? Бонус инфинити означает, что если вы в течение 30 дней, опять-таки, смотрите, опять-таки первые 30 дней, насколько они важны в этом бизнесе, да? сделаете товарооборот 1 миллион долларов при условии, что… В каждой ветке приходит не больше, чем 50% от общего объема. То есть вам нужно иметь минимум две ветки. Понимаете, да, что это означает? Либо же, если вы не успеваете это сделать за 30 дней, то вам можно накопительно этого результата добиться. 10 миллионов в таком случае нужно сделать товарооборот накопительно за 3 месяца, за полгода, за любой срок. С тем же условием, что одна ветка может давать не более 50% от об общего объема, то тогда вы попадаете в Infinity клуб И вы начинаете получать процент один процент от всех продаж без без лимита в глубину без ограничения в глубину именно по именно поэтому бонус называется инфинити да то есть бонус бесконечности обращаю ваше внимание на то что этот бонус выплачивается по линейке и подсчет здесь идет чисто по линейке то есть переливы здесь никак не участвуют в маркетинге дези есть две э, структуры. Первая структура – это матричная с переливом, вторая – это линейная. И все квалификации, они выполняются по линейке, по, по линейному подсчету. Что такое линейка? Это когда вы кого-то лично приглашаете, эти люди тоже кого-то приглашают, у вас личная генеалогия формируется. И вы будете в кабинете видеть, сколько у вас объем продаж именно личной генеалогии и сколько не хватает до того, чтобы э, закрыть э, вот этот бонус Infinity, войти в клуб «Инфинити». И вы начнете получать 1%. Вот, предположим, да, вы получаете 1% от всех продаж без ограничений в глубину. И появляется второй человек в вашей структуре, который тоже выполнил такое же условие. Что тогда произойдет? Тогда произойдет следующее. Вот это вот, вот, это вот вы. Вы получаете 1%, этот человек получает 1%, то есть стопроцентный матчинг бонус, это тоже значит 1%. И всего выплачивается 2% вот на два уровня квалификации. да? И потом появляется еще третий участник. То есть понимаете, да, вы квалифицированный, еще один человек и третий человек в одной и той же ветке, да, в одной и той же ветке мы говорим. И этот человек, точнее неправильно говорю, вы, человек, который находится выше всех, будет получать полпроцента со всех продаж. Дальше 1% и 1%. Суммарно будет 2,5% выплачиваться. И э, этот бонус будет очень-очень ощутим. Обращаю ваше внимание опять-таки на то, что здесь, если, например, вот такая ситуация возникла в какой-то из веточек, то она возникла в конкретной ветке. Это значит, что, например, с других веток вы будете получать свой 1% по-прежнему, да, если никто не будет блокировать вам этот бонус. Ну, я думаю, что подобные маркетинги вы встречали и в других компаниях. Это, в принципе, достаточно классический прием. И э, очень классный стимул для э, того, чтобы э, человек более активно делал продажи э, в системе, потому что э, бонусы без ограничений в глубину э, – это достаточно большая привилегия. А вот здесь вот резидуальный линейный доход. Это уже второй тип вообще выплат в системе DESI. То есть первый тип – это с продаж с э, пакетов. Когда продается пакет, мгновенно выплачиваются бонусы в кошелек, в трон. А второй Тип выплаты – это резидуальный бонус. Как он работает? Он работает очень просто. Здесь уже линейка включается, не матрица. И на 10 уровней, компрессированных уровней в глубину, вы получаете процент от выводимой прибыли. Значит, как это работает? Каждый клиент в системе Desi может в любой момент вывести свою прибыль. Да, мы это называем не словом прибыль, а словом «вознаграждение», да или по-английски rewards, потому что юридически это краудфандинг. То есть деньги в краудфандинге генерируют как какие-то вознаграждения. Если вы видите, что вознаграждение сгенерировано, нажимайте на кнопку вывода. Как только вы нажали на эту кнопку, то э, часть денег переходит э, вот сюда, а именно 12,5% идет на 10 поколений. С первого поколения вы получите 3,5%. И э, здесь квалификация идет зеркальная, такая же, как э, квалификация в матрице. Если вы в матрице квалифицированы на все 10 уровней, то вы и на выходе когда ваши клиенты выводят эти вознаграждения, будете получать их с 10 уровней. Если вы не квалифицированы, то бонус уйдет следующему э, квалифицированному партнеру наверх. Таким образом работает динамическая компрессия именно на, на, на выходе. И здесь показано вообще, как математика резидуального бонуса работает. Например, Боб заработал 1000 долларов в дези фонде, вот в этой системе, да, и э, он выводит прибыль, 70% он получит себе, только 70%. То есть то, что вы будете видеть в кабинете, как ваше вознаграждение, из этой цифры вы только 70% можете забрать, потому что на что-то должна существовать компания Endotech, и какие-то денежки должны в маркетинг выплачиваться. Еще 15% в данном примере 150 долларов уйдут на оплату, э, комиссию за прибыль компании Endotech. И еще.. 15% 150 долларов уйдет в Daisy Crowd, это в маркетинг означает. И вот эти вот 15% распределяются таким образом. 2,5% Infinity, бонус, о котором я уже рассказал, и 12,5%, как я только что показал, 10 поколений линейки. И этот резидуальный доход, он будет платиться вот следующим образом, при помощи компрессии. Здесь видно, да, если человек не квалифицирован, то он будет пропускаться и дальше бонус будет выплачиваться. То есть в данном случае, если вы спонсор этого Боба, Боб выводит 1000 долларов из системы, то вы получите в момент, когда он нажимает на кнопку вывода, в момент, когда он получает точнее, эти деньги, вы получите 35 долларов в данном случае, да, при данном раскладе. Ну и опять-таки картинка, которую вы уже видели, это тот же Infinity бонус, но который платится уже с выводимой прибыли, с выводимых вознаграждений. Все то же самое, 1% плюс 1% плюс полпроцента То есть три уровня квалификации в одной линии предусмотрено. Если у вас еще более глубоко кто-то квалифицировался, то тогда... Вы просто обрубаетесь от этого бонуса по конкретной линии, да, и вы будете получать этот бонус только по другим линиям. Потому что только 2,5% может уйти с выводимой прибыли, либо на входе с продажи, да, с пакетов в этот бонус. Здесь, я думаю, тоже все понятно. И то, что касается квалификации, опять-таки, да, Обратите внимание на то, что если вы квалифицировались на Infinity в течение 30 дней, например, да, и попали в Infinity Club, то вы начинаете зарабатывать этот Infinity бонус как на входе, так и на выходе. Да, то есть квалификация один раз делается, ее не нужно подтверждать потом, и вы начинаете зарабатывать по одному проценту э, или там еще по одному или по полпроцента, то есть в сумме 2,5% в систему идет, как на входе, так и на выходе. Три категории клиентов. Очень важный момент поскольку этот бизнес изначально задумывался как клиентоориентированный бизнес то здесь есть категория vip клиентов значит я вам говорил уже о том что с 1 по 7 пакета 50 процентов идет в фонд идет в трейдинг с 8 по 10 пакет 70 с более дорогих пакетов и как только вы купили 10 пакетов вы становитесь VIP клиентом и вы можете минимально 20 тысяч долларов вкладывать сумму непосредственно на своем счете на бинансе через API-ключи, и тогда 100% ваших средств уйдет в фонд. И здесь уже юридически это будут инвестиции, вы подписываете контракт непосредственно с Эндотеком, и вы становитесь VIP-клиентом, то есть элита всей этой бизнес-системы. И у нас, естественно, будут партнеры, кто будет вкладывать достаточно большие суммы сюда, потому что есть доверие к Эндотеку, есть определенная история торгов, и каждый партнер он может пройти вот эту ступеньку, купить все 10 пакетов, планомерно, может быть, заработанных денег и стать VIP-клиентом. Здесь написано преимущество VIP-клиентов. Вот, В принципе, я это все уже объяснил. И маркетинг VIP-клиентов, так же, как сама программа VIP-клиентов, это все запускается чуть позже. Это не... При запуске DASY этого не будет. Скорее всего, это будет с января, либо с февраля, потому что в Endoteca просто нет ресурсов, чтобы обслуживать людей, чтобы персонально подбирать каждому какую-то торговую стратегию согласно предпочтениям того или другого клиента и сейчас все ресурсы Endotech бросает на DAISY да на партнерство с DAISY но так или иначе с, со всех этих э, э, заработанных прибылей э, VIP-клиентами также будет выплачиваться также на 10 поколений э, бонус с прибыли э, на кошельки трона согласно линейной генеалогии то есть тоже здесь маркетинг есть но здесь маркетинг только на выходе потому что на входе 100% средств клиента идет в торги. То есть здесь в матрицу никак это не попадает. Будет ежемесячный аудит. Все говорят, окей, докажите, что эти торги реальны, да, что эндотек это, это не вымысел, да, и что доктор Анна это живой человек. Значит, как это будет доказывать? Во-первых, будет ежемесячный аудит, либо... Значит, либо это будет ежемесячно, либо ежеквартальный аудит, бухгалтерский финансовый аудит от международной крупной компании. Сейчас как раз так ведет переговоры, и скоро появится информация, кто будет делать этот аудит. Аудит будет показывать, какая сумма под управлением, какие конкретно сделки делались, на каких счетах Binance, и ни у кого не будет сомнений, что деньги реально приходят из трейдинга. Второе – это живые торги на личных счетах VIP клиентов, VIP инвесторов. Здесь понятная ситуация, если вы стали VIP клиентом, и у вас… На вашем счету на бинансе идет реальная торговля, то ну, я думаю, что никаких сомнений здесь не будет, что это все реально, да? когда на ваших глазах, на вашем счету растут деньги. И третье, это живые торги на личных счетах тестеров. Ну, Тестер ⁇ это небольшая группа людей, это в основном на русскоязычном рынке, э, в том числе я вхожу в эту группу, кто в течение последних месяцев тестирует систему Endotech на своих личных счетах. То есть у меня есть такая история на нескольких счетах. Прибыль реально генерируется, она может быть небоснословная, может быть там с марта месяца 80%, с июля месяца 60% там на одном из боте, да, Но это реальные цифры, это реальная прибыль, и э, я ее вижу. Вот так э, будет работать примерно кабинет, то есть будет два раздела. Один раздел «Крауд» – это маркетинг, э, здесь будет все по маркетингу, описано, структура, будет показана квалификация и так далее. Там будет показано, какой доход по каждому бонусу э, будет приходить, по прямому бонусу, по инфинити и так далее, да. И второй – это фонд. Возможно, перед запуском чуть-чуть мы название изменим из юридических соображений, да, потому что это не инвестиционная компания, это не инвестиции в трейдинг. И такие слова, как фонд или фанд, они на некоторых рынках неудобоваримы. Да. Возможно, терминология чуть-чуть изменится. Вот сейчас, последние дни перед запуском, как раз последние моменты. И здесь, в этом разделе фонд будет показано, сколько денег, всего э, у компании «Дотек» под управлением, сколько денег конкретно ваших под управлением, э, тех денег, которые через краудфандинг пришли, и какие вознаграждения вы уже заработали с этих денег. То есть все там будет видно, все там будет понятно. Если вы какое-то вознаграждение видите, вы можете нажать на кнопку в любой момент и вывести это вознаграждение прямо к себе на кошелек «Трона». Как только вы выводите, напоминаю, ваши спонсоры, также на 10 поколений, кто квалифицирован, будут получать какой-то ну какую-то небольшую копейку, да, какой-то бонус. Итак, маркетинг на этом, в принципе, заканчивается. Систему я показал, концепцию, думаю, тоже показал. Почему мы можем сказать, что меняем правила игры в MLM? Потому что здесь полная прозрачность. Кстати говоря, технический аудит, аудит смарт-контракта сейчас уже проводится, и до запуска он будет закончен, и будет официальный отчет о том, что смарт-контракт соответствует полностью тому, что декларируется. То есть маркетинг-план в точности так работает, в этой программе, в этом софте, в этом смарт-контракте, как он описан в официальных презентациях системы DESY. И плюс будет прозрачность со стороны продукта, как я сказал, будет уже финансовый да, аудит, не технический, а финансовый, тех средств, которые под управлением эндотека. Второе – это, конечно же, реальность. То есть в данном случае все реально, нет никаких легенд. Вы знаете, очень часто MLM, так называемые компании, используют легенды, да, и люди верят в эти легенды, особенно неграмотные. Да, здесь никаких легенд нет. Здесь все как есть, так, так, все, так все и говорим. Да? То есть ничего здесь не нужно придумывать, никаких гарантий никто здесь не дает. Вот, здесь можно потенциально потерять средства, потенциально заработать. Статистика прошлых периодов хорошая, последних трех лет. Что будет дальше, мы не знаем. Вот, и мы в эту игру играем добровольно. Я здесь со своим партнером, с Эдуардом, мы с ним познакомились, строю бизнес на один аккаунт, также захожу в эту систему, как, скажем так, независимый дистрибьютор, независимый партнер и строит этот бизнес, веря в то, что здесь будут хорошие результаты от трейдинга. Да? То есть вы каждый здесь принимаете решения сами, никто здесь ничего не гарантирует, никаких фиксированных процентов ежедневных, естественно, здесь быть не может. Но исходя из прошлых, из последних трех лет, из статистики, мы верим в то, что система торговли эндотека, которая работает на искусственном интеллекте, особенно после того, как суперинтеллект будет разработан, она будет работать в течение долгого срока. И верим в долгосрочность этого финансового направления. Легальность, понятное дело, что все делается абсолютно легально. Америка подключаться к нам не может. Значит, американские IP-адреса здесь будут блокироваться. То есть мы работаем в других регионах, в других странах. Америка обычно только проблема создает. И глобальность, мы видим, что сейчас уже перед запуском... Огромное количество стран и топ-лидеров присоединяются к Дези, и хотя Дези еще не запущена, о нем говорят ну, очень многие топ-лидеры с разных стран, и мы ожидаем в первый день десятки тысяч, может быть, сто тысяч даже платных клиентов, то есть будет, скорее всего, фурор, вот. и, возможно, какие-то рекорды здесь будут побиты. Вот так вот работает рабочая, так работает система Desit, рабочая карта. Я хочу просто резюмировать, да, чтобы вы поняли еще раз, как это все работает. Вы заходите через TronWallet, либо через TronLink, любой кошелек на троне, либо через Клевер, путем, путем получения реферальной ссылки вашего спонсора, вставляете эту ссылку в кошелек TronWallet, либо TronLink, либо клевер в раздел браузера, у вас должны быть троны минимум на 100 долларов, эквивалент 100 долларов, да, и вы заходите в систему, вы инвестируете таким образом в краудфандинг в тронах, попадаете в систему Deasy, автоматически вы получаете доли, которые потом преобразуются в акции после краудфандинга, доли компании Endotech, и дальше деньги делятся на две части. Первая часть идет в маркетинг, мгновенно выплачивается на кошельки трона всех партнеров, которые находятся выше выше в структуре, либо которые квалифицированы на те или другие комиссии. А вторая часть, она переходит в Daisy фонд, в этот условный дези фонд. Это тоже часть краудфандинга. И эти деньги, они под управлением Эдотека, под управлением доктора Анны. И они генерируют определенный реворд, определенные вознаграждения, которые, если вы хотите выводить, выводятся в любой момент и попадают также на ваш кошелек Tron Wallet. Вот так, собственно, все и работает. Все очень-очень просто, если честно. Значит, как здесь можно зайти в систему, сейчас никак нельзя зайти в систему, потому что проект еще не запущен, но как только это все будет запущено, то вы сможете зайти следующим образом. Вам нужно, в принципе, сейчас заранее скачать кошелек на смартфоне, TronWallet, наверное, самый популярный, на компьютере, если вы хотите заходить и использовать бэк-офис трон линк в расширении google Chrome да хорошо работает готовите сумму тронов минимум на 100 долларов чтобы зайти в систему получайте ссылку пригласителя покупайте первый пакет занимайте место в матрице и дальше уже делайте апгрейды начинаете приглашать людей давать свою реферальную ссылку то есть дальше все закручивается после этого ну и э, часто задается вопрос окей хорошо вот эта первая фаза когда она закончится что будет дальше да дальше Та часть денег, которые под управлением эндотека по дорожной карте, она должна переходить в регулируемый хеджфонд, потому что крипторынок, он все-таки не резиновый, он очень маленький, ä, и 300-500 миллионов ⁇ это максимальная сумма, которая может генерировать какую-то прибыль. Да? То есть если соберется целый миллиард, то просто доходность будет падать. Поэтому так или иначе нужно будет заходить, ä, компания Endotech нужно будет заходить в другие регулируемые рынки. И чтобы попасть в регулируемые рынки финансовые, Форекс или фондовый рынок, нужно иметь лицензии и э, нужно уже работать в таком более серьезном правовом поле, да, потому что крипта она не так еще сильно регулируется. Поэтому по дорожной карте э, должен открыться хедж-фонд, и средства по желанию партнеров могут направиться в этот хедж-фонд. Э, э, более подробно об этом, скорее всего, в январе-феврале уже будет информация. Да, сейчас пока что ее нету. Э, это с одной стороны. С другой стороны, когда закончится краудфандинг, Первый этап, когда будет, будут собраны деньги на финансирование суперинтеллекта, после этого будет второй этап, вторая фаза. И, скорее всего, через уже, скажем так, устоявшуюся систему DASY, да, где есть ваши структуры, где есть ваши квалификации, скорее всего, можно будет краудфандить какое-то другое направление. Что это будет? Опять-таки, позже, в январе, в феврале, может быть, в марте да, будет информация от Дези, и мы с вами тогда поймем, что конкретно это будет. То есть, в принципе, это краудфандинговая платформа, и первый проект краудфандинговый – это финансирование суперинтеллекта с компанией Endotech. То есть Endotech это отдельная компания, Дэйзи – это отдельная система, и помимо Endotech в будущем могут быть другие партнеры, которые будут привлекать финансирование через систему Дэйзи. Я думаю, понятно объяснил. И еще напоследок хочу сказать про капитализацию. Да, вот этот слайдик я тоже добавил, чтобы вы понимали, его нужно было слайдик чуть-чуть в другое место перенести, но тем не менее. Это, чтобы вы понимали, как капитализация компании Dotec растет от того, что вы приобретаете пакеты, чтобы вы понимали примерно, примерно, да, какая ценность акций, долей, которые входят в пакет. Итак, вы заходите на маленький пакет 100 долларов. Да, на примере вот этого маленького пакета покажу. 50 долларов, то есть половина идет в трейдинг да, из этой суммы, половина идет в маркетинг. И через год, допустим, консервативный такой сценарий возьмем, заработана прибыль 100, 100%, то есть 50 долларов. Реворд, да, видим, вознаграждение 50 долларов. Комиссия за прибыль эндотеку, мы помним, выплачивается 15%. 15% от 50 долларов – это 7,5 долларов. И так как финтех-компании, особенно те, которые работают с искусственным интеллектом, на э, публичном, на открытом рынке, на ликвидном рынке, на фондовом рынке оцениваются с коэффициентом, с мультипликатором 1 к 20, то на самом деле вот эти 7,5 долларов нужно умножить на 20, и получится сумма в 150 долларов. То есть вы приобрели пакет за 100 долларов, и при скромном результате от торговли, при скромном результате, да, а исторически он был побольше у «Эндотека», и сейчас еще они добавили боты с плечами, и возможно да, будет еще больше результат, уже ценность от этого может быть через год заметно выше. Вот таким образом можно примерно проследить и понять, как, как, как будет расти капитализация компании Endotech и как, как, какую выгоду вы сможете получить от э, владения акциями компании Endotech. Это такой просто был тоже вспомогательный слайд. На этом, друзья, я заканчиваю. Вместе мы творим историю Дези. Мне очень приятно было это презентовать вам.